Ну что, друзья, наконец-то свершилась моя маленькая мечта мальчишки. Очень долго я себе искал подходящий каяк, перелазил весь интернет, вы не поверите, просто весь, для того, чтобы найти подходящий по размеру, плюс который бы мне в первую очередь устроил по цене. Ну и естественно качество было одной из основополагающих факторов. Уже почти купил на озоне. И вчера вечером мы с женой и с дочерью решили пройтись до магазина ОК. И вы не поверите, я увидел тот самый каяк, который я хотел купить два раза дешевле. Полностью укомплектованный, с надувным полом, что является очень важным элементом для надувных лодок такого типа, байдарок, как удобно называйте. А Мне ближе название Каяк, потому что у него форма не байдарка, а как раз форма каяка надувной лодки. И что немаловажно, очень хороший богатый комплект. Два весла, два ремкомплекта, надувные сиденья. Из дополнений то, что чаще всего производитель пропускает. Это резервный клапан для устойчивости. То есть мы его либо хотим надуваем, чтобы ход был быстрее если это ровная вода если это вода не очень устойчивая то мы без риска для себя можем его для устойчивости заполнить той же самой водой этот клапан закрыть и потом строить воду каяк рассчитан на два человека 160 килограмм есть ремкомплект что очень важно возможность удлинения весла, так как у меня руки длинные, для меня это тоже очень-очень было важно, потому что я не люблю короткие вес люблю облокотиться, расслабиться и в последующем получать удовольствие. А пока я тестирую свой замечательный каяк, уже покатал дочку. Идет очень хорошо, мне просто нравится это. Просто тот кайф, ради которого я хочу жить на севере, наблюдая все наши красоты, природу. Видеть вдалеке бетонные коробки. И в последующем наслаждаться. Из минусов нет крепления для второго весла. На самом деле это тоже очень хорошая опция. Но я не расстроен. Потому что есть два отсека, как минимум, для сумок. То есть, вы понимаете, да, мы получили за 8300 рублей очень крутую лодку, каяк. Вышел на середину реки уже в течение посильней. Иду по левому берегу. Доль белого булька, здесь глубина большая, находится чревато, вдруг какой-то катер. Поэтому сейчас доеду до пляжа, поменяю вид камеры И Покажу вам нашу северную красоту. Охраняет ну-ка ну полай даже на воде да собаки охраняют главное охранять молодец молодец